слушатели, по поводу устава у меня на, немножко с истории начинается. В послании президента в, 12, в 2013 году в Федеральном собрании было сказано, что нужно идти по пути уменьшения количества избирателей в округах и доступ избирателей к депутатам должен становиться доступнее. Благодаря реформе местного самоуправления не только будет знать в лицо своего депутата и обращаться к нему напрямую ну и депутаты будут в курсе проблем избирателей на своем округе до сентября в Матищинском районе было порядка 70 депутатов 27 скажем в городском поселении 19. в общем порядка 70 и сокращение поселенческих депутатов выпадающих из активной работы с населением, негативно скажется на доступности власти, сокращение депутатов, между тем, выбранных народом. При выборах по новому уставу, произойдя не сегодня или сейчас, на 215 тысяч населения будет 12, 12 одномандатных депутатов, это значит будет 12 кругов. это по 18 тысяч в округе три раза больше, чем на одного депутата городского поселения, существующего до сентября. Это не будет способствовать доступности депутатов населения. Количество депутатов по новому уставу предложено 25 в соответствии со тридцать 131 федеральным законом, но в нем прописано не менее 25 депутатов по количеству проживающих, более по необходимости района или населения я так думаю, формальное соответствие минимального состава депутатов в уставе приведет к уменьшению эффективности работы с избирателями. В 35-й статье 131-го федерального закона представительский орган муниципального образования до 100 тысяч населения, там дробно идет, норма 5 тысяч на депутата соблюдается сверх 100 тысяч до 500, под которые мы подпадаем уже количество депутатов минимум 25. И если мы возьмем население Матищинского района и поделим его арифметическим простым действием, то депутатов должно быть не менее 40. 20 одномандатных округов и 20 по единому избирательному округу. Сегодня закладывается фундамент полноценной работы местного самоуправления. Предложение внести в устав статья 13, если не ошибаюсь, количество депутатов 40. И завершая. Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин мог до нее дотянуться рукой. Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, все.